Всем привет! На связи Хаос. Сегодня мы расскажем про крупнейший завод Хабаровского края – Хорский биохимический завод. Он был основным местом работы для большинства жителей района имени Лозо, а вкупе с гидролизным заводом подкреплял обороноспособность страны. После развала Советского Союза биохимическая промышленность из региона ушла, а вот завод остался, превратившись в руины. Строительство Хорского биохима было начато в 1972 году. Завод один из крупнейших в микробиологической промышленности, должен был обеспечить потребность страны в фурфуроле. Кормовой белок предназначался для крупных животноводческих хозяйств Алтая, Казахстана и Киргизии. Стройка попала в разряд важных, контролировалась отделом строительства ЦК КПСС. Проект был разработан Красноярским институтом про биосинтез. Вместе со строительством завода проектировались жилой район, Профтехучилище, средняя школа, детские дошкольные учреждения, предприятия сферы услуг. Мощности хорских строительных организаций были малы, и темпы стройки не удовлетворяли ЦК КПСС и глав микробиопром поэтому отбирали молодых специалистов, получивших опыт работы на гидролизном заводе. Генеральным подрядчиком был назначен строительный Трест номер 36 Дальстроя. Руководил работами главный инженер Треста Стругов Юрий Валентинович, а на завершающем этапе главный инженер главдальстроя Владимир Иванович Козлов. Дирекция завода располагалась в доме номер два, одном из первых домов, построенных по новой улице Менделеева. Молодой дирекции пришлось решать много неотложных вопросов. Постоянные проблемы возникали на временной котельной, обеспечивающей теплом жилые дома. Из-за нехватки техники скрывались сроки подвозки оборудования к месту монтажа. Нужна была постоянная помощь механического цеха гидролизного завода в изготовлении болтов, гаек и многого другого. Ну 1980 года было завершено строительство административно-инженерного корпуса, где расположились ведущие службы завода и штаб стройки. Здесь же открылась столовая. На строительство были привлечены так называемые химики – люди, осужденные и направленные на стройки химической промышленности. В августе 1980 года ввели в эксплуатацию механический цех что позволило решить много вопросов комплектации оборудования. 13 июня 1981 года был подписан акт Госкомиссии о приемке первой очереди завода по выпуску 12 тысяч тонн фурфурола в год. Фурфурольные мощности предприятия осваивались плохо из-за ошибок проектировщиков, несовершенства технологического оборудования и нехватки кадров. В 1982 году биохимический завод стал головным среди заводов дальневосточного объединения гидролизной промышленности, куда вошли хорские гидролизные и лесозаводские биохимические заводы. В апреле 1984 года завод начал пробный выпуск кормового белка – дрожжий. В этом же году Хабаровским проектным институтом «Хабаровск граждан-проект» был разработан перспективный план застройки жилого микрорайона биохимического завода на предполагаемую численность 11 тысяч человек. На территории 46 гектар, кроме жилья, планировалось построить среднюю школу на 1200 мест, профтехучилища с общежитием, детсады, магазины и телеграф. Были в проекте на так и не построенный дом культуры на 600 мест с библиотекой, спортзалом, музыкальной школой, поликлиника с больницей на 150 коек, профилакторией. За 1984-1986 годы Построено 7 домов на 80 квартир. В 1984 году выпуск фурфурола достиг 1600 тонн в год и выше этой цифры в последующие годы не поднимался. В это время численность работающих составляла примерно 1500 человек. В октябре 1987 года введена в строй вторая очередь по выпуску кормового белка по 5000 тонн в год, и к 1991 году выпуск его достиг 15400 тонн в год. Это, конечно, было далеко от проектных мощностей. Но экономические показатели улучшались. Завод с каждым годом сокращал убытки. В 1991 году началось сокращение финансовых дотаций для завода. С учетом того, что возросли требования к очистке с промышленных стоков, началась реконструкция очистных сооружений. Несмотря на то, что очистные сооружения были лучшими в отрасли, они не обеспечивали допустимые сбросы загрязненных стоков в реку Хор. Выбросы газов и промышленной пыли в атмосферу также превышали нормативные. Специалисты завода даже привлекались к ответственности за сверхнормативный сброс. С развалом СССР одно из крупнейших предприятий не стало получать деньги за отгруженные кормовые дрожжи и фурфурол. Технологический процесс гидролиза древесины, выращивание дрожжи и производства фурфурола в конце 1993 года был остановлен. 1160 человек остались без работы и зарплаты. В апреле 1995 года Корский биохим находился в стадии добровольной ликвидации. Потихоньку котельная, очистные сооружения, канализационные сети были отделены от завода и переданы ЖКХ. Часть всех задолженностей получилось погасить благодаря продаже имущества и оборудования завода. Русский институт СИБГИПРОБУМ предложил и впоследствии реализовал бизнес-план производства термомеханической массы и газетной бумаги. Его презентовали на различных уровнях, в том числе в кордине и Шанхае, куда выезжал в составе краевой делегации заместитель директора завода, а также в Москве и даже в США. В конце 2004 года сердце завода окончательно перестало биться, и юридическое лицо, акционерное общество открытого типа Хорский Биохим было ликвидировано. На этом заканчивается недолгая история этого завода.